Наверное, об одиночестве мы начинаем задумываться именно вот в годы взросления, вот когда мы юны. Но у каждого оно по-разному проявляется, и каждый ощущает это по-своему. Иногда чувствуем вот это вот ощущение э, одиночества, а иногда и брошенности, заброшенности. Роман Селлинджера был одним из самых важных в юности. Это был первый, абсолютно честный, изумительно совершенно для меня, очень близкий мне рассказ об одиночестве. Ну как же я могу не любить Селинджера? На любого человека обрушивается действительно лавина информации. Когда человек пользуется интернетом, Естественно, никакой системы в этом не существует, и создать ее за обозримое время практически, я думаю, невозможно. Программа, музейная человек, изобретающей в какой-то степени, это то популяризаторство, которое, я уверен, и необходимо сегодня. А роль его в том, что он не дает фитилю сгорать быстро, как вы понимаете, это экономически достаточно выгодная штука, и э, контролирует таким образом горение. То, что предлагает э, музейной программе изобретающий более интегральный взгляд на вещи без погружения в конкретные какие-то достижения в физики в математике и так далее с минимумом форму но с максимумом ассоциации э, отсутствие ассоциативности мышления вот это большая большая проблема Я пытаюсь делать по жизни то, что мне очень нравится. А вообще говоря, я специалист в области квантовой химии, теоретической химии, и преподаю довольно сложные предметы. Химия для меня была, есть, и я уверен, в этом будет все время очень интересной областью э, применения себя. Я избегаю слова преподавать. Я избегаю слова лекции. Я избегаю слова семинары. Почитаю все-таки говорить о встречах, контактах, беседах. Что такое хи? Хи это характер соответствующего неприводимого представления, с которым мы работаем. Мы будем работать с четырьмя строчками, правда ли? потому что за буквой А не скрываться. какой-то единица. А здесь получается четыре. Итого четыре. В 2008 году я э, решился изложить свои идеи. Это все сформулировал в виде заявки. Я понял, что надо э, работать через Фон Потамина. И оказался прав. В те годы существовала замечательная практика э, разминок проектов музейных. И те команды, которые собирались на разминках, они были совершенно блистательные. Для меня это было во многом открытие. Я ведь не являюсь профессиональным музеечком. В той среде, в какой я оказался, я был белой вороной. Человек изобретающий делался и делается в настоящее время, реализуется практически в настоящее время людьми науки. У нас нет а, аниматоров. Все, кто причастен к проекту, все до единого, очень активно участвуют и в научных исследованиях. И это означает, всякий раз, свою индивидуальную точку зрения. Слушай, смотри, это какая-то необычная штука, и это зажигал. Чем она пахнет? Бензин. Бензин, бензин. С бензином вообще не совпадает. Ну, а керосин есть? Человеке изобретающим я, во-первых, разрабатываю эксперимент, что мы будем визуализировать. Главный критикан, если это можно что? сказать, потому что у Михаила Фимича есть э, куча. куча идей, если это вальцев поставит туда прокладочку, то ее можно Сейчас будет пользоваться. Вальцев, я вижу, что вот вот это надо проиллюстрировать, вот это важно. Либо Михаил Фимич приходит и говорит: так, надо показывать это, что хочешь делать, но это надо каким-то образом показать. Ну, судя по тому, что она такая вот кривовосненькая, может быть, и самоделок. А, вот, компакт компакт есть. вручную да? Да, да. Так, вот эту штуку вполне можно будет восстановить до рабочего состояния. Завтра попробуем? Да без вопросов. Отлично. Я узнал, что есть такой человек Михаил Ефимович Клицкий. Да? Это он был наш тогда молодой преподаватель. Это был третий курс. Соответственно, это был где-то 82-й год как часто бывает как раз таки по статистике, Да, если мне что-то попадает в руки, то именно потому, что тут что-то не хватает или оно не работает. Да, мы пытаемся показывать все-таки работоспособные какие-то экспонаты. Каждая лекция, каждая встреча, будем так говорить, с аудиторией в рамках проекта «Человек изобретающий» рождается из наблюдений жизни. У нас не бывает э, химии только, у нас не бывает физики только или э, биологии только. Э, мы э, тем более не устраиваем лекции по живописи и так далее. Мы начинаем обсуждать, а вот каким таким интерактивом, вот э, чем таким, вот какими зрительными образами можно было бы это сопроводить. Важно показать, э, э, понимаешь ты, спонтанность этого процесса. Она протекает, вот смачиваемость и вот это. Понятно? Ну да, так. Иногда приходится прямо делать обходы магазинов, э, приобретать что-то на рынках, как какой-то материал и для лекций в обозримом будущем. Это воск? Да, это воск. Давайте, заморочим. А это воск пчелины, тот самый, который... Попробуйте. Вот это можно скрутить, фитиль прилагается, видите, фитиль прилагается. Это мед. Ну, конечно, это мед. Мы с возрастом э, утрачиваем способность э, игре. Мы э, перестаем ее замечать, мы не очень ее любим, э, и вообще э, вместе с этим утрачиваются и краски жизни, так сказать. Они уходят, какие-то стороны становятся тусклыми, неинтересными. Это очень плохо. В той э, системе, в какой работает проект «Человек-изобретающий», научая, развлекая, развлекая, научай, я... Пытаюсь найти идеальные, органичные соединение искусства, наук и технологий. Если я вижу вот это сочетание трех моментов, я тогда понимаю, вот об этом надо говорить. Студенты сегодняшние, конечно же, по-другому думают чем те, с кем я начинал, разумеется. Они совершенно в другом информационном окружении находятся с рождения причем их окружает огромное количество всяких изобретений, всяких как это говорят гаджетов, и они очень оперативны в них. Они находят моментальную информацию, но иногда по совершенно пустяшному поводу. Смотрите, это называется. Смотрите, лисий хвост, видите? Конечно. Вот. Время изменилось, представление о технологиях, конечно же. Ибо нынешние студенты делают так, они видят слайд, они его фотографируют, они считают, что все дело в шляпе. Человек изобретающий э, вошел в академическую систему, в образовательную систему. Он преподается и бакалаврам, и магистрантам и э, специалистам. И поверхность листьев лотоса покрыта... И... Надо показать, как рождается. Даже формула. Вот этот момент вы рождения чего-то, пусть вы даже видите, в виде визуального образа, пусть даже видите, в виде какой-то схемы. Это ведь то, что вплетено в ткань человека изобретающего. Проследить поэтапно, вот эту нить протянуть поподробней. Мы ведь люди. И нам очень важно вот этой рукой водить и показывать, как это все рождается от точки к точке, от черточки к черточке. Я настолько э, себя вовлек э, в непрерывное думанье по тем или иным поводам, что даже э, длинно гуляя по городу, э, и не только Ростову, но и любому другому, я все равно работаю, постоянно работаю, я о чем-то соображаю и думаю, вот а хорошо бы. Э, иногда даже приходится, если нет ручки под рукой или что-нибудь еще, просить э, в кафе или где-нибудь там в случайных местах салфетки, ручки. И быстренько, на чеках даже, на чеках, мне приходилось записывать тексты и рекламу к проекту. Мы встречаемся, как обычно, через две недели, в четверг, в 7 часов вечера. Это будет совершенно другая тема, о которой вы узнаете из рекламы. Спасибо. Моя мечта, если коротко, как можно дольше пробыть в среде единомышленников. Людей, чувствующих мир, понимающих мир так же, как я. Ну или примерно так же, как я.